Всем привет, с вами Кэссиди. Официальное название серийных советских тяжелых танков выпуска 1943 53 годов Иосиф Сталин. В этом видео мы разберем модификацию ИС-1. Индекс 1 соответствует первой серийной модели танка этого семейства. В годы Великой Отечественной войны вместе с обозначением ИС-1 на равных использовалось Название ИС-85. В этом случае индекс 85 означает калибр основного вооружения машины. Самое непосредственное влияние на темпы изготовления танков ИС оказалось появление зимой 42-43 годов на Восточном фронте новейших немецких танков Тигр. Ну и в нашей игре ИС-1 с ними справляется на Ура. Серийное производство ИС-1 началось в октябре 1943 -го года, но уже в ноябре 1943 -го года на вооружение был принят танк ИС-2. И производство было свернуто уже в январе 1944 -го года. Так что советская промышленность успела построить всего 107 единиц этой техники. В нашей же игре ИС-1 выглядит этакой кувалдой. Можно выбрать себе направление и смело ехать вперед. ИС-1 справится практически с любым противником один на один. А крепкая броня местами до 120 мм вас убережет от вражеских снарядов. Сейчас на видео я с самого начала боя взял танк ИС-1 и поехал прямо в центр карты. Занял выгодную точку и можно сказать мне практически никто не мешал. Легко справился с Тигром и КВ-2 85-мм пушка ЗИС превосходно справляется с задачами, возложенными на нее А если эта пушка еще обладает и своим снарядом БР-365К Который в прокачиваемых модулях находится на первой ступени И прокачивается легко и быстро Этот танк и вовсе становится грозой роддома его очень тяжело пробить за счет его брони. В лобовой проекции у нас 120 мм в корпусе и 90 мм по бортам. Башня же у нас со всех проекций 100 мм, плюс еще углы наклона. Ее пробить крайне тяжело. Итак, топовый снаряд 85 мм орудия пробивает 120 мм брони с расстояния 10 метров. На первый взгляд кажется не так много, а впрочем пробитие такое же, как и у всех остальных совков. Но благодаря своей броне мы можем выбрать манеру игры, такой кувалды, молота, если хотите. Мы просто едем вперед, сближаемся с противником, желательно, конечно же, ехать не на него. Этот танк прощает ошибки. Не все, конечно, но многие. И это именно тот танк, который может играть наиболее агрессивно из всех тех, которые сейчас имеются на тесте. Обратите внимание на видео, это не нарезка из нескольких боев, это все еще идет тот один бой. Как мне кажется, я занял наиболее выгодную позицию. Я уже уничтожил порядка пяти танков противника. И вражеская команда, конечно же, знает, что тут засел ИС-1. Меня продолжают атаковать с разных сторон... Но фортуна на моей стороне. Обратите внимание на мини-карту. Мои союзники даже не спешат ко мне. Если играть взводом на этих машинах, можно натворить дело. Заняв выгодный рубеж, можно удерживать достаточно большое количество вражеских танков. Выбить из один из хорошей огневой позиции крайне тяжело. А наше орудие продолжает творить чудеса. Если честно, на дальние расстояния вы не особо будете эффективно уничтожать противника, однако пробовать всегда стоит. Наши амплуа это выбрать направление атаки и методическим огнем и сближением с противником уничтожить как можно больше вражеских танков. С этой задачей ИС-1 справляется просто на отлично. Двигатель у нашей машины 520 лошадиных сил на 44 тонны веса. Наша удельная мощность в районе 12 лошадиных сил на тонну. Это конечно не самый лучший показатель в игре, но довольно достойно для тяжелого танка. И его вполне хватает. В общем ИС-1 это именно тот танк, который должен быть в первой линии атаки. Выбивать противника с занятых лбежей, занимать точки или же использоваться как долговременная огневая точка. Заняв какой-то рубеж, планомерно и методически уничтожать противника. ИС-1 нельзя назвать кемпером, и все это за счет своей пушки. Пробить нее несколько слабовато, чтобы стрелять на дальности более 500 метров. Однако можно и даже нужно пробовать стрелять, чтобы уничтожить противника на дальних подступах. Что же касается модулей, так тут все просто. Берем снаряд БР-365К, потом все остальное, но я бы советовал качать защищенность. У вас будет больше шансов выжить после вражеского выстрела. ИС-1 достойный ответ тяжелым танком Вермахта. В следующем сюжете я покажу, как на этом танке можно отобрать точку у противника, Занять выгодный рубеж и удержать его до победы Итак, друзья, карта Кубань Мы приближаемся к точке, которую пытается захватить противник Сейчас на точке находится Тигр-1 Один выстрел в область пулеметного гнезда Танк уничтожен Аккуратненько крадемся вперед Наверняка у этого Тигра здесь были помощники В моем же случае я здесь нахожусь один Заметил вражескую 34-ку, 85 мм, для нас так-то опасно, но под небольшим углом и его снаряд от меня рикошетит. А вот мой снаряд забирает 34-ку с первого выстрела. Вижу, что точка очищена, быстренько иду занимать ее. Я встал на точку так, чтобы меня нельзя было прострелить и уничтожить легко. У нашего танка нет артиллерийской разведки, а значит более полную картину. Общего искового боя я получить не могу. Приходится обходиться своим снайперским прицелом. Точку захватил, и я начинаю движение вперед, до более удобного рубежа, который я смогу держать в одиночку. ИС-1 способен и на это. Противники заметили, что точка у них отобрана, и бросаются ее спасать. Вражеский Т-34 летит на захват, но поскольку у него... Красный камуфляж, я замечаю раньше его, чем он меня. Ну и конечно же, мне его пробить легче. Неплохое место, противник на меня выкатывается, и я успеваю быстрее выстрелить. Однако, если противники пойдут парой или двумя-тремя танками, то им будет легче меня уничтожить. А Я же продолжаю да. движение вперед, да еще более удобного рубежа. Еще один Т-34. Я тоже удивился, что я его не пробил. Ну, может, угол какой был. Я продолжаю в него стрелять, а вражеская Т-34 продолжает ловить рикошеты. В итоге он откатывается назад, я еду к нему. К нему приходит помощь. Еще одна вражеская Т-34. По большому счету, этой паре нужно было сближаться со мной и объезжать в борт. Было бы больше шансов меня уничтожить. Однако вражеские танки предпочли со мной стреляться из-за угла, за что оба были и наказаны. После уничтожения последнего вражеского танка продолжаю движение вперед. Я хочу занять еще наиболее выгодный рубеж, чтобы отстреливать как можно большую площадь, по которой передвигается противник. Но ну и вдобавок я прикрываю точку, которую отобрал у противника и даю возможность моим союзникам подъехать и помочь мне. Хотелось бы отдельно поговорить о системе камуфляжей. У каждого танка их много. Например, у немецких порядка 5, у советских их три. Но это пока. Может в будущем будет больше. От себя добавлю, не разукрашивайте танк в яркие цвета. Например, зимний камуфляж на летней карте, его прекрасно видно. Или красный камуфляж, который можно добиться за счет наклеек, который у вас есть в ангаре. Используйте стандартный камуфляж, он очень хорошо помогает вам скрыться на местности. А я тем временем продолжаю защищать точку и удерживать рубеж. Вражеский Су-85 в дерзком порыве попытался меня уничтожить. У него не получилось. ИС-1 отличнейший танк. Он для хардкорщиков, которые готовы броситься в гущу противников и разметать вражескую команду в пух и прах. Тем временем мне показалось, что этот рубеж недостаточно хорош. Противники успевают ко мне подъехать ближе, чем я ожидал. Перезарядка моего орудия порядка 12 секунд, а это значит, если противники приедут вдвоем или втроем, скорее всего они смогут меня уничтожить. И Я решаю продвинуться еще немного вперед, чтобы уничтожать противника со средней дистанции. Очки противника убывают, и некоторые из игроков вражеской команды бросаются на отчаянные рывки, которые тут же пресекаются меткой стрельбой. Еще немного продвигаясь вперед, мне кажется, вот эта позиция слева наиболее удобна. Я буду находиться с фланга атакующих войск противника, и мои союзники смогут меня прикрыть. Так оно и выходит, вражеский як за 4 заметил меня, движется в моем направлении. Я же в это время выцеливаю другого противника, по которому мне наиболее было удобно стрелять. Я уже успел перезарядиться, но меня спасают мои союзники. Я же продолжаю оставаться на месте и планомерно методически уничтожать атакующего противника во фланг. ИС-1 просто замечательная машина, можно сказать машина нагиба. Особенно хорошо и эффективно эту машину можно было бы использовать во взводе вместе с средними танками, которые обладают артиллерийской поддержкой и способны на разведку и быстрыми проходами. Но впрочем и в игре соло на этом танке можно творить чудеса. В общем задача на бой выполнена, отобрал точку, уничтожил порядка 9 противников, ну и в общем-то победный бой. Всем спасибо за просмотр, с вами был Кэссиди, если вам понравилось видео ставьте лайк, обязательно комментируйте, всем удачи, пока.